привет, с вами Паула Леон, создатель канала Хиновский, и в этом видео мы поговорим о нелюбви к лету. Жарко. Летом ужасно жарко. Как по мне, лучше мерзнуть, чем испытывать на себе эти языки пламени от солнца. Вроде оно и далеко в космосе, но летом оно словно приблизилось на расстоянии луны и фыркает на твои страдания. От холода можно спрятаться, но спрятаться от жары везет людям с кондиционером. У меня всегда был только вентилятор или первый этаж дома. Из за того, что моя комната находилась на третьем и последнем этаже и все тепло отправлялось наверх, я просто не могла спать в своей комнате. Я превратилась бы в пересохший пирожочек. От жары люди воняют, и это ужасно неприятно, когда ты едешь в автобусе, особенно после школы, когда транспорт полон людей. Не. Осы и комары. Комары не оставляют на мне живого места, а осы вьют гнездо каждый год над моим окном и постоянно залезают в комнату. Каждый год меня летом минимум один раз кусает оса. Пчелы крутые и полезные. А что делают осы? Давайте вообще защищать пчелы, а осы могут спокойно исчезнуть. Это просто агрессивные сволочи. Заниматься спортом летом невозможно. Нет, окей, мне, конечно, повезло, и у моей семьи есть отель с бассейном, и я смогу спокойно заниматься летом плаванием, но... О, бег! О, я обожаю бегать или ходить на большие расстояния, иногда эти расстояния... 15-20 километров, а из э, холмистой ме местности в Германии по пути мне могут попадаться пару гор. И мне нормально, мои ноги очень хорошо натренированы. Наверное, это также от того, что я шопоголик. Ну ладно, Ха. но летом невозможно дышать, и ты проходишь уже пару метров и мечтаешь вернуться домой и ничего не делать. К слову об этом. Летом нужно постоянно что-то делать. Лето приносит с собой вообще какое-то странное давление. Мы должны сделать его самым лучшим и не профукать. Блин, я просто хочу отдохнуть от работы и учебы, но нет. Столько нужно успеть за три месяца. Ведь потом ждать этой жары еще год. Встает солнце и мы спешим что-то сделать. Едем в отпуск, проводим время с друзьями, поднимаем уровень или скилл в видеоигре, учимся, читаем список книг, Рисуем постоянно 24 на 7. Остановитесь! Дайте мне выдохнуть! Не люблю лето. Осень и весна вообще самые оптимальные времена года.